10. Расплавленный фенол поместили кусочек металлического калия, в результате чего наблюдалось выделение газа. Рассчитайте, какая масса в граммах фенола должна приреагировать с калием, чтобы полностью прогидрировать изопрен массой 43,52 грамм. Учтите, что выход продуктов в каждой реакции равен 80%. Значит, первое, что мы с вами сделаем, это запишем уравнение реакции нашего ароматического спирта с калием. В результате у нас будет образовываться фенолят калия, то есть водород будет замещаться на атом калия. При этом нам нужно все уравнять, потому что нас интересуют соотношения. Далее у нас сказано, что вот этот водород он используется для полной, э, полного гидрирования изопрена. Изопрен это у нас производная от бутадиенового каручка, имеющая при этом две двойных связи, поэтому нам нужно взять два раза больше молекул или молей водорода. В результате будут образовываться у нас два метилбутан и наш Изопрен массой 43, 52 грамм. Учтем, что здесь по 80% на каждую из стадий. Найти нам нужно массу изначального фенола. Начнем мы всегда с самого конца, с химического количества, которое ищется как масса, делить на молярную массу. Я уже не буду записывать, записывать большую формулу, напишу просто изопрен. То есть химическое количество изопрена, это его масса делить на малярную массу, которая равна 68 грамм на моль. В таком случае мы с вами получим 0,64 моль. Нам здесь нужно учесть следующее за соотношение перехода к водороду и потом к фенолу. Для того, чтобы вам сделать это все за один раз, мы сделаем следующее. Пусть у нас химическое количество нашего изопрена Х, тогда в два раза больше водорода. Значит, его столько же и было в первой реакции. За счет того, что соотношение фенола и водорода 2 к 1, значит еще в два раза больше, а именно 4Х, у нас будет химическое количество фенола. То есть я тогда могу сказать, что химическое количество фенола, C6H5O, H это 0,64 умножить на 4, но при этом я должна сделать следующее. Мне нужно посчитать, у меня здесь используется только 80%, а мне нужно знать все 100. И причем таких 80 используется на каждой стадии. Значит, я один раз поделю на 0,8 и еще раз поделю на 0,8. То есть для того, чтобы учесть выход реакции, мне нужно знать, сколько изначально было, потому что на каждой стадии теряется по 20%. В результате у меня получится 4 моль моего фенола. Тогда масса это произведение химического количества умножить на молярную массу. И масса исходного фенола это 4 моль умножить на 94 грамм на моль. Таким образом ответ будет 376. Ну, грамм я не буду записывать вообще ответ в граммах, но мы записываем в своем централизованном тестировании только целое число.